Со мной постоянно происходит так. Я что-нибудь скажу, и это потом происходит. В моем присутствии ломаются и ключи часы и электроника от холодильника до компьютера. Особенно это происходит в моменты эмоциональной нестабильности. Такие же симптомы наблюдались и у моей прабабушки, кроме техники в связи с отсутствием. Управлять этим я не могу. Если вдруг я сильно разозлюсь, Могут даже лампочки лопнуть. Особенно это было в подростковом периоде. Это сильно усложняет жизнь мне и окружающим. Бабушка в деревне жила, и она имела репутацию ведьмы. Но она могла использовать силу осознанно, и часто к ней обращались за помощью. Впервые это у меня проявилось в 13 лет. Каким образом можно договориться с этой силой? Какие действия предпринять, чтобы войти с ней в контакт и поставить это под контроль? После работы на основном факультете вашей школы многие страхи ушли. И острота ситуации немного ушла. Но вопрос требует каких-то еще методов решения. Здесь, да, здесь причина, конечно же, в страхах в страх в своей собственной силы. Чем... Более вы будете избавляться от страхов, тем перед силой как таковой, а прежде всего не столько перед силой, сколько оценкой, оценкой людей этой силы, потому что в основном этим боится. Да, вот ваша бабушка почему смогла? Потому что у нее была соответствующая репутация. Была бы она дояркой, в лес пробу, в каком-нибудь промохозе или где-то. Да, возможно, у нее была бы такая же реакция, от нее бы коровы шарахались. А поскольку у нее репутация уже была, тут уж терять нечего, надо пользоваться репутацией, даже, даже самой плохой или самый хороший, тут с какой стороны на ведьму посмотреть. Значит, Что это за сила? Сила это может быть разная, но судя по, по эффекту, который вы описали, это сила стихийная. А гремлины, которые очень не любят технику, они в людей не подселяются, они самодостаточные существа и людей терпеть не могут. Поэтому, скорее всего, это сила стихийная. Стихийная сила просто перебивает любую другую энергию, присутствующую в этом мире. То, что это появилось в момент полового созревания, как раз и говорит о вашей хорошей связи со стихиями. Скорее всего, длинная линия, которая тянется еще из природной магии, то есть из кельтской, из славянской, из волховской, скорее всего, какая-то традиция есть, видовства через стихийные силы. Думаю, что если вы повспоминаете, а может быть вы сейчас уже это знаете, что со стихиями у вас и в быту, и, и не в быту, и везде контакт хороший. Значит, соответственно, если мои предположения верны, вам надо договариваться со стихийной силой, то есть избавляться от страха перед ней. Стихийный факультет для вас распахивает свои двери. В данном случае, да. Избавиться... От страха нужно обязательно. Как избавиться? Ну воспользуйтесь методом своей бабушки, рассказывайте все бы каждому, что вы видимо. привыкните к этому, научитесь не вздрагивать при этом слове, научитесь не скрываться в подворотне, когда какие-нибудь бабки с иконами наперевес бегут. Вас очищать от злого духа, да, а принимать их в объятия вместе с иконой. То есть научитесь гордиться этой силой, и тогда она из разрушительной станет созидательной. Лампочки рваться не будут, они будут зажигаться по вашей воле. Вот это моё вам, мой вам совет и мое вам пожелание.